Доброго времени суток, уважаемые зрители нашего канала! Сегодня мы хотели бы рассказать вам о разностороннем, интересном и популярном сервисе Quark. Сервис Quark, ссылка на который находится в описании к этому видео, является инновационной, удобной и простой биржей фриланса. Благодаря Quark вы можете зарабатывать на выполнении заданий, а также давать задания фрилансерам, которые с радостью его выполнят. В этом видеоролике мы рассмотрим сервис Quark с точки зрения заказчика, поговорим о том, какие преимущества можно получить, заказывая услуги на сервисе Quark. Наверняка сервис Quark придется вам по душе, здесь можно заказать все что угодно, начиная от персональной сигны, консультации и заканчивая версткой сайтов. Многие бизнесмены и люди, работающие на себя, стесняются прибегать к помощи фрилансеров. Они делают те рутинные задачи, выполнение которых отнимают у них много времени, хотя, казалось бы, найми фрилансера и спи спокойно, выполняя в это время более важные дела. Но нет, я все сделаю сам. Подход крайне неверный. Только представьте, какие возможности в вашем бизнесе и жизни открываются, если переложить все рутинные задачи настоящим профессионалам. А вы в это время будете заниматься поиском клиентов и оптимизацией бизнес-процессов, например. Возможно, вы подумали, что сервис Quark будет полезен только бизнесменам и матерым предпринимателям, но это не совсем так. Кворк будет полезен и обычным людям. Например, вы желаете обрадовать своих родных и близких и к дню рождения сделать видеоролик из фотографий. Фрилансеры из Кворка помогут вам. Итак, давайте приведем простой пример из жизни, который действительно подтвердит то, что Кворк облегчит вашу жизнь и в какой-то степени позволит вам покупать время других людей. Например, вам необходимо сверстать сайт или лендинг-пейдж. Задайте себе вопрос, сколько времени будет необходимо потратить на изучение верстки? Вы можете это погуглить, а я вам отвечу, не меньше месяца. И это при условии, что вы имеете какие-либо базовые навыки в веб-разработке. Спустя месяц вы освоите HTML, CSS, JavaScript и сможете верстать странички. Плюс ко всему, для того, чтобы вы все-таки смогли научиться верстать, вам нужно будет долго и упорно сидеть у компьютера для того, чтобы воспринимать новые знания. И вот вы можете верстать нужный вам макет. Да, и кстати, все ранее сказанное будет актуально при условии, если вы знаете откуда черпать знания по тому или иному нужному вам ремеслу. В нашем случае пример с версткой. Страшновато, правда? Да, для кого-то может быть и страшно, но не для вас, ведь вы смотрите это видео и знаете о сервисе Quark. Благодаря сервису Quark вы можете просто, как в супермаркете, выбрать услугу нужного вам фрилансера, например, услуги поверстки, И всего за 3500 рублей вам сверстают полноценный сайт, а если макетик несложный, 500 рублей, пару дней и дело в шляпе. А простенькие макеты так вообще сверстают за пару часов, а может быть даже и быстрее. Вот вам и прямое доказательство экономии вашего времени. И только представьте, какая дюжина подобных услуг обитает на сервисе Кворк. Ссылка на него, кстати, в описании к этому видео. Да, возможно вы слышали о биржах фриланса, но у них есть одна проблемка, которой нет у Кворка. Что же это за проблема-то такая? Нудные переговоры с фрилансерами, неудобные способы оплаты, неответственные исполнители – всего этого нет на Кворке. Кворк очень трепетно относится к своим заказчикам и исполнителям, поэтому всегда делает так, что обе стороны довольны. Заказал услугу? Написал, что тебе нужно, оплатил и получил. Магазин фриланс-услуг, а не биржа. Многие фриланс-биржи, прежде чем разрешить вам разместить ваш заказ, предложат вам пройти нудную регистрацию, а также купить премиум аккаунт за деньги. На Кворке этого нет. Регистрируйся, заказывай, радуйся. Ну а если что-то пойдет не так, вы всегда можете вернуть ваши деньги и даже не переживать об этом. Дамы и господа, благодарю вас за просмотр этого видео и надеюсь, что ваша жизнь стала лучше, ведь Кворк вам в этом поможет. Ссылка на него в описании. Но ну а я говорю вам до свидания и желаю всего доброго.